Меня зовут Екатерина Юрочкина и сейчас мы будем делать упражнения на растяжку. Положили одну ногу на другую, носок на себя, вытянули руки. Если так сложно держать ногу, вы можете положить ее на. Пол. Этот вариант более сложный. Вытянули вы руки, взяли за носок, лежим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Одно. Медленно поднимаемся. Посключаем ножи. Эту же ногу. Завели за себя. Носок себя. Руки наверх. И медленно. Ложимся и лежим. Одну минуту. Дыхание глубокое. Стараемся коленку тянуть к полу. Шея длинная, спина длинная. Дышим глубоко и стараемся расслабиться. Лежим. Стараемся вторым выдохом уходить все глубже, глубже и глубже. Потихоньку переходим посередине и углубляемся. Потихонечку поднимаемся. Положили одну ногу на другую. Носок на себя. Вытянули руки. Взяли носок. Лежим. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три, два, один, медленно поднимаемся, поскучаем ножки, эту же ногу, заливи за себя, носок на себя, руки наверх, и медленно ложимся и лежим, одну минуту. Дыхание глубокое. Стараемся коленки тянуть к полу, шею длинное, и надлинные. Дышим глубоко и стараемся расслабиться. Стараемся с каждым выдохом уходить. игрушки. Потихоньку переходим по середине. потихонечку поднимаем.